я вас приветствую и это новые слитые в сеть фото и видео со съемок четвертой матрицы и это уже получается третий выпуск на моем канале в основном это были трюковые съемки где наилл и тринити едут на мотоцикле но также были замечены Погони на машины, а также еще и даже вертолет Съемки проходили так, съемочная группа ехали на специальной машине с краном, к которому были прикреплены страховочные тросы, мотоцикл ехал параллельно. Кроме этого, были замечены езда на мотоцикле без страховочных тросов. При этом Тринити была за рулем, а Нео стоял сзади во весь рост. В интернете появилось очень много этих видео в разных ракурсах. Следующее видео непонятно, относится ли оно к фильму, либо это просто Киану в отеле. На этом пока что все, если понравилось, то ждите следующих новостей со съемок, и спасибо за просмотр. А также есть еще одно забавное видео, где Киану разминается между эпизодами съемок.